Итак, квартира от строителей. Дула зимой. Соком было принято решение демонтировать подоконники. Вот смотрим. Даже слышно, как дует. Видно улицу. Где-то тут еще поддувает. Я как-то так... как Ищем к сумму.